привет люди сегодня буду проходить far cry 5 вот этот по игре будем проходить в общем там много большой сюжет игра 2018 года в она в марте вышла недавно я ее купил в общем скачал и по мере прохождения хочу разыграть три игры внимание конкурс да? буду разыгрывать три игры то есть на ПК, на Xbox и на PS4. В общем, такие условия. Первое. Надо подписаться на мой канал YouTube, чтобы и еще, чтобы были открыты подписчики. Это первое. Второе. Подписаться на мой инстаграм. Также, чтобы были открыты подписчики, так как я буду... Разыгрывать в прямом эфире инстаграма, короче, чтобы вы могли участвовать в этом конкурсе как раз таки. Третье. Подписаться на мою страничку ВК. Для чего это надо? Чтобы сделать репост этого видео на страницу ВК. Все в принципе то И как вот только наберется на моем канале тысяч подписчиков, я разыгрываю три игры. Именно для PS4, Xbox и ПК. Розыгрыш будет проводиться в прямом эфире Instagram. Победителя я выберу рандомно то есть по комментариям YouTube под видео. То есть как это будет проходить. Подписались на мой канал. Дальше подписались на мой Instagram и VK. Под этим видео написали комментарий, хочу игру. Сделали репост на страничку VK. Вот. И все, ждем, когда у меня 1000 наберется, я в общем Рандомно через программу специальную я, короче, скид разыгрываю. И счаст... три счастливчика получит эту игру. Монтана, страна холмов и гор, штат-сокровище. У Монтаны много названий. Для меня это дом. Мой родной край. Родной и безумно красивый. Потому здесь легко не заметить человеческую подлость. Поймите, никто не воспринял их всерьез. Они другие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 Но закон един для всех, шериф. <глев> Иосиф Сид, не исключение. Брат. А вызов и диспетчера есть. Уайтхолс диспетчеру прием. Да, <глев> я. Мы приближаемся к поселку, Нэнси. Прием. Ясно, шериф. Еще не передоля. Прием. Нет. Мы, к сожалению, еще пытаемся вразумить нашего друга маршала. Прием! Я а, не что меня нет. Если что, обязательно дайте мне знать. Прием! Понял тебя, а двое? Может стоило взять с собой Нэнси, а не этого Салаку. Сектанты бы обосрались. Брат. Кто такие эти эдемщики? Секта врата Эдема, поэтому эдемщики, так их зовут местные.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 Мы садимся. Сажай. Рад, понял. Диспетчер. Слышишь меня? Да. Слышу, слышу. Если через 15 минут не выйду на связь, вызывай всех. Если придется, вызывай нас в гвардию. Прием. Точно. Я вас помою. Слушайте все. Три да правила. Держитесь рядом. Не заставайте оружие и помалкивайте. Ясно? Понял. Залага. Внимание! Не зевать. Идем. Не отставай! Смотреть в оба. Их легко спугнуть. Салага. Сюда. Спокойно. А Важно. Тихо! А ну успокойтесь! Вас это не касается! Это не и внашивайтесь! Не что передумал? со мной. И да, но не наделай там глупостей. Остыньте, шериф. Про вас скоро в газетах напишут. Все хорошо.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 Чтобы разрушить все, что мы строим. Спокойно. Мы а сейчас ни к чему. Да, всем стоять Мужки на земле. Успокоились. Мы ждали этого момента и мы подготовились. Все. Все. Бог не позволит им забрать меня.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 защитит меня. Пойдем Вы не Понял. Мы не позволим! Не Мебель... Ты там? Есть кто-нибудь? мужа? Ну давайте. Я же сказал, что Бог не даст меня забрать. Хорошо. Что там случилось? Диспетчер. Ох, Боже. У нас все хорошо. Не надо никого звать. Да, отец. Храни тебя Бог. Никто не придет на помощь. <звы> отец спасен под синюю крыльев Господа. Все идет согласно плану Господа нашего все еще с вами. Первая печать сломана. Коллапс начался. Мы возьмем все, что нужно и сохраним, что имеем. Убьем всех, кто станет у нас на пути. А они, весь Никиров, пузырят в пистину. Нужно налить да отсюда. Да начнется шаг!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 мэтью все плохо на него напали он мертв грешников нужно найти встретимся на лесобилке Еще выдох.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 Береги себя, вокруг полно светож. Придурки готовы отдать жизнь за своего лидера Психа. Отвечай, грешник. Лучше выкладывай все, что знаешь. Противиться воле отца отвечай мы делаем нужное дело где скрывается помощник не так я себе это представлю. грешник лучше выкладывай все что знаешь Эти чокнутые фанатики совсем сбесились. Рекомендую заглянуть в нычку выживальщиков возле лодочного сарая. Там должно найти что-то полезное. Генри, я на опушке, где ты заметил следы поджога. К счастью, у есть все необходимые материалы. До связи. Слава отцу! А -а -а! Кто болели? А -а -а -а! Убью чужака! Искать пошюду! Видит, твой грех! Я сажу в тебя всю обойму! Переселимся? Все хорошо. Все хорошо. В чем дело? Спасибо. Не берусь. Иду туда. Впереди сектанты. Тише. что я рядом иду кто-то полез. Тех, кто перебегает к ЭДМщикам, просто напуганы. бы тут опять меняю позицию Долго им осталось. Да. Так, Чёрт! Ну все, держитесь! <свист> с того, что и нет. Чем ты думаешь? Нет, тебя никто не заставляет забираться на вышки. Не переживай и смотри не упади.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 Простись от греха. Можно сказав лишь одно слово. Yes! Да. Я грешник. Да. Я хочу облегчить душу. Да. Меня нужно.